друзья всем привет вот мой старый добрый шурик тот самый который везде засветился в мебельных делах но сейчас я уже переквалифицировался в электрике теперь я электрик, и этот шурик очень хорошо справляется со сверлением без всякого удара без всего без всяких дополнений просто вот смотрите сверло по камню по бетону Посадка не SDS, не перфораторная, а посадка в патрон. Вот я зажал. Вот видите гофра, рукав от кабель, кабель-провод гофрированный. Вот я его посадил уже. Вот смотрите, засверлился на клипсы. Беспокойно. Я для чего это показываю всем? Для того, что не всегда функция удара в шуруповерте нужна. Вот смотрите на втором режиме стоит. И в режиме сверления э, стоит э, как бы положение шуруповерта. И вот я вот засверливаюсь вот этим свер сверлом с победитовым наконечником, обычный треугольный, ни, никакой там нет вот, а, не супер X5 там вот которые бошевские, да. Вот просто напросто хочу вам сейчас продемонстрировать, как легко э, сверлится. Я сейчас на стремянке стою, снимать неудобно, но попробую вам все это продемонстрировать. вот смотрите расстояние, да, вот здесь бюро, да, допустим, вот, прямо напротив, вот, сейчас, секунду, вот, смотрите, сейчас я вам продемонстрирую, как вот легко и просто засверливается вот такой вот шуруповерт, опять же, модель, э, вот, GSR 10.8-2Li, а сейчас он называется GSR 12-2Li, это еще э, щеточный считается, так, секунду, это, это щеточный, но он до сих пор в строю, до сих пор живет, выдерживает нагрузки. И вот давайте посмотрим. Я практически не давлю. Кирпич засверлился. Это вот такое вот здание, кстати архитектурный объект как бы как это называется исторической ценности вот я вот нахожусь вот в этом месте и вот а, фонари а, вон, вон там маленький беленький фонарик ровно первый первый фонарь повесили и вот мы вешаем теперь вот новую гофру это подсветка здания так что теперь вот друзья знаете что вот такой вот швыповерт вот я на стремянке стою видите какая высота вот такой вот шуруповерт, он э, вполне справляется со своими задачами и вообще он в электрике тоже самый топчик. Почему? Потому что он не тяжелый, отбалансированный, да? И вот у меня в кабуру вот здесь кабура, такая вот я вот его кладу, сейчас покажу, секунду. Вот. Видите, достаточно удобно. А если бы здоровый был бы, это у меня бы рука уже давным-давно бы отсохла. Сейчас еще покажу. Вам. Заряд, смотрите, видите, я уже целый день здесь свернул, ну, как полдня, и всего лишь одно деление потрачено, и все, и все, Бывают места, где не идет, но ничего страшного, вот здесь идет. Вот, смотрите, вот так. Значит, батарея 10,8В, а сейчас они 12В, это у меня давнее, короче, приобретение, поэтому... А, у меня еще аббревиатура 10.8 Вот, это у меня, кстати, вот отмечен Третий аккумулятор по счету У меня их всего где-то штук 5 Вот, сегодня я начал с третьего Вот, засверлился спокойно вот. А, Друзья, также смотрите на этом объекте Есть вот в помощниках метаба И вот, смотрите, хочу показать, как он закручивает Тоже, видите, какой форм-фактор Это вот тот самый топовый, короче, метаба power max bs это уже бесщеточный как бы считается да вот у него клипса есть тоже вот он у меня напарник на второй скорости работает ну как бы это тоже можно конечно и нужно даже и вот смотрите сейчас закручиваем клипсов дюбеля который вот в отверстие которые сверли тоже не тратится практически аккумулятор вот раз и все Кстати, друзья, вот смотрите на фасаде здания вот белого цвета гофра пластиковая. Это нарушение, как бы считается, ну не по правилам. Конечно, можно вести, но нежелательно. Не Эти на солнце под воздействием солнечных лучей она разрушается, ну то есть она трескается вся вот такая вот. И если вот так вот давить везде и дергать, она вся рассыпется. Поэтому для того, чтобы на Улицы проводили электрику в канале, да, черный надо применять, черный эклипс и черный кабель. Он не выгорает на солнечном свету и не разрушается. Это к сведению, то есть, вот смотрите, опять же показываю, видите, кто а тут, вот, ну, это другие мастера устанавливали вот таким образом. Топовые электрики, они сейчас, конечно, ну, кучу критики здесь наведут и правильно сделают, я тоже. Считаю, что раз предназначен черный гофроканал для улицы и для солнечных лучей, и он существует, значит, вот этот не надо применять. Ну, соответственно, конечно. Блин, говорю на ходу, потому что не очень удобно сейчас здесь на весу, и могу сбиваться в своей речи, так что не обессудьте, коряво разговариваю. Еще и снимаю, еще держусь за стремянку, еще и... Короче, все. Всем пока.